Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Не пугайтесь, это <смех> не какая-то странная игра, это, как ни странно, Сёгун Total War. Да, это та самая игра, с которой началась вся серия Total War вообще. То есть и Рим Total War 1, Рим Total War 2, знаю 2, 2 Total War это все игры были, которые уже после Сёгуна Total War Напомню, если кто не знает, игра вышла в конце 2000 года, по-моему. В России она вообще даже не локализована, по-моему, была официально, а лишь только пиратские какие-то локализации появились. Ну, примерно, как сказать, недавно, почти что недавно, игра появилась в Steam. Официально ее разработчик, то есть Creative Assembly, решили выпустить в Steam. Я эту игру не стал покупать, потому что я сейчас вообще, в общем-то, не поддерживаю уже то, что выпускают разработчики, но как бы там ни было, я просто даже и не видел смысла ее скачивать, потому что она. Ой, блин, вы представляете, насколько она старая, насколько она фиговая. Ну, конечно, я прошу прощения перед олдфагами, которые играли в Сегун первые еще в детстве, там, или, возможно, уже в молодости, кто в нее играл, наверное, да, давно. Но, как по мне, человек, который начал играть с Наполеон Total War, Рим первый уже кажется весьма такой староватый, уже заплесневелый. А Сеугун Total War, так это вообще трендец. Но, что хочется сказать, я в эту игру немножко поиграл. И хочется сказать, что, кстати, довольно интересная игра на тот момент, наверное, была, потому что она выглядит довольно инновационно. Много там вещей, которые в будущем будут уже в тоталварах. Много то, что тут, кстати, есть, но в других частях нету. Там и включая построение клином у копейщиков, да, такое великолепное построение. Построение по желанию там есть у отрядов. Много чего интересного, я заметил. Ну и, в общем-то, многого знакомого, конечно же, здесь тоже я э, сумел увидеть. Сразу, что очень сильно отталкивает в этой игре, это то, что ее очень сложно запустить. Вы не представляете, сколько я времени потратил. Ну ладно, я потратил час, но это не так много, конечно, вы скажете. Но некоторые люди могли бы потратить гораздо больше, потому что они не знают решения проблем с запуском данной игры. А они и присутствуют. На Винде 10 я запустил, ну, весьма с трудом. Я порыскал по английским форумам и нашел решение проблемы. Если вам интересно, я потом в описании я пишу как это вот сделать либо даже видео запишу и вами очень будет интересно ну тут кстати для чего я вообще эту игру изначально скачивал я хотел посмотреть исторические сражения и кстати как ни странно они здесь есть причем их аж 9 штук вот это просто удивительно но но конечно же в первом сегуне разработчики использовали те же самые битвы, которые появятся еще раз, в, в игре под названием Segun 2 заказ Ой, извините, просто Segun 2 Total War. Здесь они также есть. Также примерно тот же самый сюжет. Причем здесь есть даже описание. Я вот нашел пиратскую локализацию, даже можно прочитать что-то и что-то подчерпнуть, даже как-то исторически, обогатить себя. То есть здесь есть тоже битвы при Каванна Кадзиме, которые по-моему, имеется во втором Сёгоне. Но есть также новые сражения. Это связаны с войной в Корее. Потому что похоже, что... Ну, хотя нет, я не нашел а, того, что стратегическая карта с Кореей изначально. Нет. Это, похоже, связано с тем, что здесь есть дополнение. Было для Сёгуна Второго. Оно называлось «Монгольское вторжение». Она добавляла как раз таки новые, стар... новые исторические битвы. Плюс еще были добавлены новые компании. Тут, кстати, такой момент интересненький. Давайте вот сейчас с вами посмотрим. Здесь есть исторические компании. То есть вы можете сыграть обычную кампанию, похоже, что а можете сыграть исторические компании. А, Причем, да, они отличаются по времени, отличаются, за кого будете играть. Например, можно играть за Хубилая, похоже, Хубилай Хан, так, по-моему, называется здесь. Оден Набунага есть, Токугава Иясу и Тойотоми Хидайоси. Это исторические компании, я не знаю, чем они, они отличаются, потому что я в них не играл. И на самом деле мне вообще не охота в них играть, так как игровой процесс довольно ужасен. Если сыграть, например, в Рим 2, а потом перейти в Сюгун 1, <laughs> вы заметите очень много отличий. Во-первых, то, что графика здесь на 10 уровней хуже, и управление войсками здесь гораздо проще. Но... Заключается еще проблема в том, что получается у меня сейчас размер экрана 1024 на 1280 в игре. А это размер не очень-то и большой. Соответственно, не очень удобно для меня играть на большом экране с маленьким окошком самой игры. Плюс управление здесь тоже оставляет желать лучшего. И тут можно, кстати, настроить графику получше, но почему-то, когда я ставлю графику лучше, у меня начинает тормозить игра. Не знаю, с чем это связано. Ой, вы можете поискать на форумах решение проблем, но мне на самом деле было очень лень. И просто увидев то, что здесь большая часть битв это совпадение тех же самых сражений в Сегоне-Втором, я решил, что это просто пустая трата времени играть эти исторические сражения здесь. Вау, вот это что-то похоже на какой-то баг. Вражеский генерал был убит... Uh, в общем, непонятно, что это за фигня <смех> Вражеский генерал был убит Если нажимаю «Да», ничего не происходит Если нет, тоже ничего не происходит Также здесь есть, кстати, еще и обучение Да, видите, тут всякие обучения Видимо, как и по карте стратегической, так и в бою обучение Очень-очень похвально разработчикам, конечно же, этой первой игры Потому что не ожидаю, что увидеть в первой игре, которая вышла так давно, давно того, что ты увидишь уже буквально лет через 10-15 да, лет, то же самое будет. Обучение, например, здесь уже изначально есть. Есть сетевая игра, есть даже исторические сражения, но ну и есть, кстати, исторические компании. По сути, можно сказать, разработчики э, на Первого сделали DLS в игре изначально. Потому что если сейчас посмотреть, например, с, э, Рим 2 или Атилу, там есть новые компании, которые являются как DLS. Здесь же DLS уже включено в игре, разве что только монгольское вторжение, оно вот было покупное. Я даже не представляю, как его надо было покупать, потому что тогда не было никаких магазинов цифровой дистрибью дистрибьюции. То ли, видимо, надо было покупать отдельно диск, что ли, на этот Mongolian Invasion, то ли как-то еще. Я не знаю, честно вам, не скажу, как-то все происходило. Может быть и вправду, это просто в этом именно паки уже изначально вшитая компания как у монголов так и за даймю Японии. Вот, кстати, интересно, сетевая игра, игра по ЛВС. Играете в Сёгун по локальной сети, сайт Сёгуна. Соединение с сайтом Сёгуна. Это звучит очень странно, с сайтом Сёгуна. Сёгуна Токугава, да, сейчас соединился с его сайтом. Но это... Перевод просто такое понятное дело, там, наверное, было написано игрой, сёганом... игрой Сёгун Total War, наверное, как-то так было написано, либо просто сайтом Total War. Соединение с интернетом через телефон, о, боже мой. Да, жестко тут, конечно, либо локальная сеть, LVS, либо же соединение с интернетом через телефон. Ну да, тогда, в принципе, других вариантов-то и не было, поэтому можно понять, сетевую игру так и сделали. Ну давайте ладно, ради интереса, чтобы вас, так сказать, позабавить и самого себя, сыграем одно сражение, просто я вам покажу, как оно выглядит. Я его играть до конца не буду, потому что я наверняка зафейлю, так как здесь вообще для меня так непривычно играть. Но тут у нас снизу изначально написаны, какие есть отряды. И что означает циферки 3, 2, 2, 3, я не понимаю. Возможно, это какие-то лычки опыта или что даже нельзя, кстати, посмотреть, что это за отряд и какая у него атака, и с какой у него натиск там и защита. Непонятно, пока мы не начнем сражение, пока я не узнаю сама лично. Ну, давайте прочитаем, кстати, это, это описание, раз уж нам представилась такая возможность. В 1592 году Товитоми Хи Хидиёши, ну, окей, Хидиёши, пускай будет, победил всех своих врагов на родине и обратил внимание на азиатский материк. Он подумал... А, точнее, извините, задумал создание новой японской империи и, задавшись целью, совершил вторжение в Корею. До этого самураи сражались превосходно, как всегда, на суше. Они одолели каждую выступившую, выступившую против них корейскую армию. Эти кровавые сражения происходили многие годы, прежде чем Тойотоми Хиди Йоши понял, что побеждать в сражениях недостаточно для того, чтобы починить Корею. Его самураи... В конечном счете были побеждены сочетанием корейского морского превосходства и постоянного партизанского сопротивления. Эта отдельная битва представляет одно из многих произошедших сражений. Условия. Японцы должны убить или разгромить более чем половину корейских отрядов, чтобы победить, а корейцы должны продержаться 30 минут. Интересно. Опять-таки, кстати, нам здесь не дают возможность выбрать, за кого мы хотим воевать. Мы должны воевать только четко за ту сторону, которую нам предоставили разработчики. Вот, кстати, мне интересно, я прошу прощения, сейчас немножко отвлекусь, я хочу посмотреть, тут то же самое, что и в оригинале во втором в Сёгуне, то есть, тут как бы выразиться. вы играете за ту сторону, которая исторически проиграла, или же ее нет, потому что, ну, и, и Меджинская война, конечно, тут, скорее всего, самураи победили, хотя тут вообще непонятно, что это за битва, тут просто, да, Говорят нам о том, что это какая-то битва той войны. Что это за битва, когда она происходила, непонятно. А, ну, тут надо четко искать прям какие-то сражения тех времен. И смотреть по истории, как оно было. Но это сложновато. В общем-то, если что вам интересно, можете потом сравнить. Вот, например, битва при Каванакадзиме. А, битва при гахара Гаахара. Нагаакуте. Амунок. Анегаву, ну в общем-то вот, я думаю этого вполне будет достаточно, чтобы сравнить. Там еще есть, конечно, несколько битв. Ну вот, все теперь точно. Ну да, вроде как я вот помню, что Токугао и я против икаики выиграл, победил. Так что, да, это точно. Не то что, не то что следующие игры серии. Ну давайте начнем. Тут можно, кстати, тоже сложность выбирать, что довольно интересно. Не знаю, чем здесь сложность легкие от эксперта отличается. Наверное, все так же вплоть до э, Empire или до Наполеона, Total War, когда уже сложность влияла только чисто на стрельбу и лучшую меткость там, и лучший рукопашный бой у вражеских войск. Так, ну что, посмотрите на ваши отряды и поле битвы, затем щелкните кнопкой, чтобы начать. Ну что ж, управление камерой здесь ужасное. Кстати, насчет музыки, вот вы слышите эту музыку, да? Она вам что-то очень напоминает. Я думаю, вы и так поняли, что это вам напоминает. Это напоминает оригинальный второй селгун. Я не знаю, это оригинальный саундтрек или же это а, только чисто репак добавил данную музыку в игру. Но я потом, пожалуй, это все равно узнаю и, наверное, либо отпишусь, либо... Даже не знаю, как это сделаю. Либо напишите в комментариях, вот что еще можно сказать. Тут, кстати, на правую кнопку мыши нельзя отправить отряды вперед. Тут только на левую кнопку мыши вы отправляете отряды вперед. То есть, что очень интересно. Давайте отправляем солдат вперед. Они, кстати, еще и говорят при этом. Вы можете очень тихо, но услышите их голос. Этих китайских, китайских, извините, <смех>, японских солдат, которые говорят, какие-то возгласы у них есть. Ну, в общем-то, выдвигаемся вперед нашими солдатами. Тут, кстати, есть еще и теппа, что очень забавно. Эркибузиры, Стрелки с аркибузами. Да. Вот вам и первый селгун. Неожиданно для меня реально вот это является, то, что тут есть и Теппа. Здесь есть и все, в принципе, отряды, которые имеются э, во втором сгуне. Все это довольно замечательно. Ладно, вдвигаемся вперед. Наша конница здесь встает. И перед нами лишь одна переправа, похоже, что это вот этот мост по центру. Его нельзя же, да, пересечь как-то вот. По реке, нет, никак, наверное, не получится. Давайте тогда пересекайте реку по мосту. Вон, кстати, войска наших противников, можно взглянуть на них. И стоп, по-моему, нельзя нажать, да? А, или нет, можно. Крепториал плюс Т. А, либо очень быстро, либо обычная скорость. Кстати, можно еще изменять размеры мини карты вот это я не знаю, зачем сделано в игре, потому что я если расширяю, то у меня просто низ не виден. И она вот так вот выглядит, эта мини-карта. Можно еще вот здесь выставить как раз-таки позиции, или как сказать, положение, дислокация наших войск. Форма, короче, нашего отряда. Вот по желанию есть это вот какой-то клин. Почему написано по желанию, я не понимаю, потому что это по сути самый обычный клин. Свободная формация, но это рассредоточенный строй, понятное дело. А близкая формация, но это, по сути, обычный отряд. Вот так вот становится сплошным фронтом. Растягивать просто зажима зажимаете левой кнопкой мыши и тащите сколько вы хотите растягивать. Вот правда, как отряды вместе все собрать, я так и не понял. Только разве что КТРЛ. Я вот так их собираю вместе, если хочу все вместе отправить в атаку. Ну и давайте идем в атаку. Нам же нужно атаковать, верно. Военачальник, давай-ка переправляйся. По-моему, жертвольник. Тяжелая конница. Конные лучники, стрелки. Ашигару Яри. Самурая, но дачи. На, на даче, окей, на чьей-то даче. И перед нами, грен... Г... кто гренадеры, серьезно? Что они делают? Мне интересно узнать. гренадеры. Ооо, полетели копии, и нас, кстати, сразу же нач... военачальника просто гасят по полной программе. И тут к нам подходят еще копеечки корейские. Ой-ой-ой, похоже, что мы потерпим поражение. Да, я не знаю, как тут сражаться по-нормальному, потому что. Ну это жесть, вы сами видите. Графика еще вот в чем ее нюанс, она получается спрайтовая. Это та же самая, по сути, графика, что и в Думе первом-втором спрайты использовались. Что вот здесь спрайты. То есть это заранее отрисованные уже картинки, которые, в зависимости от того, как вы посылаете юнит. Картинка меняется. Вот, например, они пошли вправо или влево. Вот, картинка меняется. Хотя, возможно, кстати, ошибаюсь. Не совсем это спрайты самая обычная. Это немножко уже более усовершенствованная технология. Графическая. Так, ну войска переправляются. Генерал там навтыкали уже по полной программе. Вот интересно, если он умрет, что будет? Покажут смерть этого генерала. Потому что в Риме даже уже первым имелось графическая... Как сказать, показали нам графически, как умирает военачальник. Здесь также имеется подобное или нет? Или это появилось уже в поздних играх серии? Еще ради эксперимента я мог бы, в принципе, скачать Medieval первый тут War, потому что, кто не знает, это была следующая игра после Сёгуна. Она вышла, если не ошибаюсь, буквально через год. Может быть, там какие-то еще были изменения. Умер ли у нас военачальник? Тут нам, наверное, даже и не скажут, умер он или нет. Наверное, это не имеет большого значения, я так предполагаю. Так, подходит наша пехота. Подходит наша пехота, лучники ведут огонь. Тут, короче, начинается жесткая резня. ТЭПа, кстати, могут стрелять. Вот интересно, как они стреляют? Стреляйте по ним. Или давайте обходите... Дальше, чтобы вы не могли по своим стрелять или просто вообще возможность вам стрельбы дать. У военачальника всего там два <плес> человека осталось. <плес> Что? <плес> Ваш военачальник бежит от врага как от огня. <плес> Нифига, все войска побежали, вы что, смеетесь, что ли? Один военачальник погиб, и все войска уже бегут. Вот это жесть, ребята. А многие говорят, типа, вот, там, не знаю, в империи в Наполеоне решает смерть военачальник. Вот посмотрите на первый он умер военачальник, и все, все войска просто начинают бежать. Вот и корейцы держали победу, исторически, которые неправильные вообще. Ну, тут непонятно, что вообще, ТЭПа стреляет или нет. Я видел только какие-то взрывы гранат. Похоже, что гренадеры. и вправду гренадёры. Блин, как... Чё, к чему их назвали гренадеры, -мо. Почему? Ну, ладно, это у нас просто перевели так, наверное, в английском-то языке и по-другому назвали. Хотя, хрен его знает. Вполне возможно, что и нет. Так, ну что, ребята, давайте мочить их. Мочите. Музыка, кстати, пропала. Вот это самое такое интересное. Вдруг куда-то она исчезла. Кстати, на миникарте вот можно заметить какой-то мигающий... А, мигающий значок. Это, видимо, помечает нам, где вражеский военачальник. Я так предполагаю. Капец, эти корейцы рубают нас. Вот просто мы не можем ничего сделать. Да, ребята, это вам не хухари-мухари. Это сами корейцы. Ну ладно, я... Понимаю, что мы потерпели поражение, я уже просто так ради прикола все это показал вам. Можно заканчивать это сражение. Кстати, я не слышал голос того человека, который озвучит военачальника. Забавно его услыхать. Он мне очень понравился, такой прям голос ностальгии. Реально, голос ностальгии. Вспоминается такая игра старая есть, это под названием «Нокс». Вот там, по-моему, точно тот же самый человек озвучивал персонажей. Если не ошибаюсь. Ну да, да, да, по-моему он озвучил. да, точнее, не персонажа он озвучивал, или озвучил даже кого-то. А там просто озвучены были какие-то моменты в игре. Или да, там какой-то персонаж был, точно, точно. Ну, ладно, в общем-то, актер этот был, я это точно помню. И он даже озвучивал еще и Сёгун Первый. Вот это забавно. Кстати, что у нас тут какая-то информация, видимо, по этой битве показана? Игра выиграна за 8 минут 4 секунд. Игра выиграна. Да, великолепно, ребята. Я выиграл, оказывается, эту, эту битву, это, это сражение. Ваши армии побеждены. Так, я выиграл или я по был побежден? Я что-то так и не понял. Ладно. Имя, имя. Окей. Мон Даймио. Дай Ох, как. Ох, как назвали нашего военачальника Даймио. Причем, кто это был, так и непонятно, просто нарисован э, мон, или как правильно еще сказать, не знаю, герб дома. А тут вообще непонятно что, но это, видимо, мон корейцев, я так предполагаю. Самураи корейцы, правда, в чем то это как будто корейцы. Ну это же, блин, ребята, тут вранье опять какое-то происходит. Это же, все наверняка знают, что это мон Симадзу, почему-то написано корейцы перед этим моном. Не знаю, может быть, конечно, Симазу перешли в стан корейц. Что маловероятно. Так, отрезаны. Оценка Че. Что? Оценка Че? Че? Короче, я не понимаю, что тут написано. Возможно, тут просто не дописано. Потому что я, по-моему, видел скриншот из этой игры. Где отрезано голов было написано. И убито. По-моему, так. Отрезано голов, убито. Типа, если кто не знает, в сражениях... Японские войны, самураи, отрезали головы своих врагов так, чтобы показать, сколько он нарубил в течение сражения. Типа, чтобы, как сказать, возвысить себя в лице военачальника или что-то такое, в общем-то, подобное. Получить награду, если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, в этом роде. А здесь написано просто отрезанное. Ладно, дальше. Потеряны честь. Что, потеряны честь? Блин, просто сначала бы понять... Какие вообще войска были мои, какие нет, потому что здесь перепутаны гербы. Тут вообще непонятно, что написано. Тут, вот, кстати, написано Мондайме. Ладно. Короче, фиг с ним. Какие-то тут есть проблемы. Причем тут есть еще даже какой-то уровень, похоже, что... Ладно, призабавная эта игра. Просто поиграть в нее, я думаю, один разок, буквально как тестово, там, может быть, час провести в ней можно, но больше я считаю, что это будет уже просто боль. Потому что, конечно же, это старая очень игра, в ней вы удовольствие навряд ли получите, а если получите, то. С большой натяжкой. Конечно, те люди, которые играли давно, я бы им посоветовал поиграть еще раз. Повторить, так сказать, свои воспоминания, возможно. Но новым игрокам, конечно же, здесь делать нечего. Тут просто тлен, уже скука лены и ничего нового. Ну что ж, можем сейчас еще, кстати, посмотреть авторов, проиграть титры. Ух. Прям тут даже такие титры крутые, Creative Assembly, какие-то тут разработчики прям, причем разработчиков, как мы видим, очень много. Ну, конечно, если так посмотреть, по-моему, это вообще игра первая в своем роде, что у нас есть стратегическая карта, мы атакуем противников и, соответственно, можем сражаться в реальном времени. Как мне кажется, это первая вообще игра в своем роде, может быть, я ошибаюсь. Ну, в общем-то, очень круто. Очень круто. Для своего времени это была, наверное, очень крутая игра, я предполагаю. Наверное, просто крутейшая игра. Ну ладно, что ж, я буду на этом с вами прощаться. Исторических сражений здесь, конечно же, не будет. В медивеле, я думаю, тоже не будет. Если вам интересно, мы еще можем сделать такой первый взгляд, первое впечатление в медивеле первом Total War. Ну а с вами был Веном, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока, удачи!